Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Сегодня я делаю нарядный пышный бант из репсовой ленты и отделочной. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту персикового цвета. и Мне понадобилось 4 отрезка длиной 33 см, а ширина этой ленты 38 мм. Для декора я взяла отделочную ленту, у нее тоже такая же ширина и понадобится 4 отрезка длиной 19 сантиметров. Еще понадобятся булавочки, иголка с ниткой, буду использовать самодельную серединку, которую я делала сама. У меня нет мастер-класса по такой серединке, но есть мастер-класс по подобным серединкам. Я оставлю ссылку в конце ролика. И узкая лента шириной 9 мм. У отделочной ленты есть лицевая и изнаночная сторона. Обратите на это внимание. Я выкладываю эти ленты лицевой стороной вверх, конечно же, и по одному краю облавляю срезы зажигалкой. Второй отрезок я буду выкладывать так, чтобы у меня розовые части были рядом, а желтые с противоположных сторон. Здесь тоже прикрепляю ленты. Теперь нужно определить центр. Складываю ленту вдвое и намечаю центры. Бант имеет симметричную форму, а это значит, что петли мы будем делать в зеркальном отражении. И я вам показываю на двух петлях, чтобы слишком не запутать вас. Итак, ленты у меня уже подготовлены. Теперь я переворачиваю ленту изнаночной стороной к себе. И свободный конец одинарный поворачиваю вниз и теперь конец накладываю поверх основной ленты еще раз вниз вправо и кладу на ленту нижний край ленты совмещаю с отмеченным центром и фиксирую такое положение булавочкой это центр и сейчас же сделаю эту же операцию на второй ленте. Теперь я буду конец одинарный поворачивать вниз и влево и край выкладывать поверху основной ленты. Вот так, совмещаю край с центром и зафиксирую булавкой. Таким образом, у меня получились зеркально отраженные детали. Вот как они выглядят. А теперь буду собирать дальше. По центру сгибаю ленту. Выравниваю все срезы и края. Чтобы лента держалась на месте, ее закрепляю, а свободный конец заправляю в петлю и с обратной стороны край выкладываю вот сюда, к стороне банта. Все закрепляю, выравниваю срезы. Получается вот такая деталь, это нижняя сторона петли. Здесь тоже складываю по центру, свободный конец ввожу в петлю и с обратной стороны выкладываю свободный конец вот сюда. Получаются две зеркально отраженные детали. Шивать я их буду вот в таком порядке. Начинаю шить от сгиба и делаю 6 уколов иголкой. Два, три. По ходу выравниваю края, где они отошли. Четыре, пять и шестой укол. Вот сюда. Один укол. Лавочку нужно вынести, она мешает. Второй. Третий. Четвертый. Пятый и шестой. Теперь нитку нужно туго стянуть. Чтобы нитка сейчас не растягивалась, я закрепляю ее вот таким образом. Собираю все складочки одной петли провожу иголку с ниткой и вторую петлю точно так же. Вот теперь деталь имеет красивый родный вид. А здесь уже нитку закрепляю. И получается вот такая половинка бантика. И она такая же, как и эта половинка. Теперь я буду соединять половинки. Как я это делаю? Стараюсь как можно плотнее захватить все складочки. Вот так выровнять их еще раз. Теперь я сюда наношу клей. Не слишком много, но и не слишком мало. И уже правой рукой тоже стараюсь как можно ровнее взять. Хотя это сложновато. Теперь составляю две детали. И здесь включаю свою интуицию. Нужно не дать клею полностью застыть, но в то же время дать ему схватиться. Вот я какое-то время держу, а затем, пока клей не застыл полностью, я выравниваю все складочки и корректирую положение. вот так ну вот уже клей хорошо схватился все получилось хорошо и теперь можно будет приклеить серединку начинаю приклеивать от центра лицевой стороны и несколько раз обворачиваю этой лентой. По изнаночной стороне я клей не наношу. Таким образом у меня получается петля, в которую я потом буду вставлять или зажим для волос или ободок. И вот бантик готов. Остается расправить все петли. И получился такой нежный, нарядный и пышный бантик для наших маленьких принцесс. Такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!